друзья всех приветствую на канале в этом видео хочу рассказать и поделиться со всеми наборе бит вот в таком пластиковом кейсе от такого знаменитого производителя это не реклама не сочтите это за рекламу я просто делюсь на своем канале впечатлениями о различных инструментах вот и решил с вами поделиться тоже я не видел обзоры на такой вот набор и как бы не отслеживал это я так снимаю от души чисто для вас для всех, поэтому подписывайтесь на мой канал, здесь много полезной информации для вас может быть, оставайтесь со мной я буду только рад Итак, вот смотрите, вот что из себя представляет этот набор, набор в пластиковом кейсе, вот в таком вот шикарном пластиковом кейсе вот с такими ложементами все основные размеры здесь есть, бит PH2, PH3, PH1, шлицевые, восьмигранники, шестигранники, вот такие гаечные головки. Десятая, восьмая, шестая и вот такие вот державки есть, да, магнитные. Переходники это для быстросъема, это тоже, ну, как удлинитель. И здесь есть загадочная такая штука одна, которая мне неизвестна. Кстати, знатоки подскажите в комментариях, что это такое. Вот так вот она удлиняется. Вот она. Вот тут вот под шестигранник, да, вот такая вот ну, ниша, да, и вот вставляется бита, но вот это вот выдвигается, я не знаю, что это такое, подскажите, я нигде такой информации тоже не находил. Друзья, одним словом, набор просто отчетный, огонь просто. У меня такого набора не было, у меня до этого был набор китайский, на котором я показывал уже одно видео. Смотрите, что с ним произошло. Он весь слезался, видите? Но ну, это просто невозможно. Вот, приглядите. Жил вообще абсолютно недолго и умер. И денег стоит столько же, сколько вот этот вот. Этот набор стоит 1400 рублей. Я его купил в одном известном гипермаркете стройматериалов и инструментов я не буду название называть, такой зелененький да все знают но вот там вот по приемлемой цене на распродаже или не на распродаже я вот приобрел. сейчас я вам покажу как он себя ведет в работе непосредственно на закручивание саморезов вот я вставил биту в шуруповерт вот смотрите вот беру такой кровель вот так вот видите Держится. Это не магнитит ничего, да, но смотрите, держится. Вот так вот придавливая. Вот я сейчас его вкручиваю. Что прикольно, она не срывается. Сама бита, она никуда не уходит. Вот она как влетает туда, впадает. Раз, и все. Вот. Видите? И у меня уже в работе вот весь этот набор. И ничего здесь, никаких заусенцев никаких не происходит. Это вот я вот такой вот сейчас вкрутил, да, саморез. Давайте сейчас вот черненький вот такой вот возьмем. Держится. Опять же. Вот. Я вот так придавлю, я давлю, у меня никуда не уходит. Смотрите, в чем прикольность. Вот этой биты уже, это вот PH2. Одна только эта бита уже достойно себя ведет. Видите, я давлю и в сторону не срывается. И шуруповерт не соскальзывает. Прекрасно. Вот обратно. И даже вот смотрите, видите, я вот так вот вытащил, она остается на месте. Не магнитная, не магнитная. Давайте вот с державкой ниты. Сейчас я запрещу ее. В державку вставляется бита не, на, не напрямую, а нужно вот обязательно отщелкнуть. И вот она вот так вот западает и не вытаскивается. Смотрите, она не выдергивается обратно, как на разных, на различных вот таких вот державках магнитных от других производителей. Вот смотрите. Люфтик небольшой есть, это во всех этих державках всегда вот такой люфтик есть. И вот, но так или иначе, смотрите, эффект какой происходит. В бок не могу сдвинуть вот этот а, саморез, только вот так вот снятием. Видите, он глубоко, нормально, четко входит. Вот этим и отличаются нормальные биты. У меня таких не было, я раньше мучил. Смысл даже не в том, что должен быть крутой инструмент. Инструмент может быть и поскромнее, да, но смысл в том, что у скромного инструмента, если есть классная оснастка, то и скромным инструментом можно достаточно хорошую работу выполнять. Главное, это оснастка во всех инструментах. Вот, смотрите, с быстрым вот этим переходником магнитным. И все. Это для чего? Он нужен, это быстро менять эти биты. Вот здесь одной рукой не получится ее заменить. Здесь все равно двумя. Но так или иначе она достойно <плодисмент> держит вот это вот державка. К следующему предмету перейдем. Вот я вставил этот удлинитель. Этот удлинитель он для вот таких вот бит, для коротеньких. Ну можно длинный, наверное. Вот. Вот так вот он себя ведет. Вот этот удлинитель. Посмотрим. Может быть, это уровень? То есть... А! Я не знаю, для чего. Для чего это. Вот. Это какой-то, видимо, ограничитель или уровень. Я еще раз прошу вас, мне подскажите, чтобы я правильно потом это все использовал. Какой-то, наверное, здесь дополнительный ограничитель помимо того что редуктор да может э, срабатывать вот здесь это тоже предусмотрено смотрите еще раз. Давайте. вот я применил сейчас вот вот на такое расстояние да, вот этот вот чехол колпачок вот давайте посмотрим для чего это нужно В общем, одним словом, я не знаю, подсказывайте, друзья, знатоки. Но что я хочу вытожить вот здесь вот с этим набором. Это набор просто бомбовый. Это не ударный набор, это просто набор такой сборочный, по механике, по мебели где-то. То есть здесь долбить ничего не надо этим набором. В этот набор, смотрите, вкладывается бита тоже оригинальным образом. Надо вот так вот биту эту надо воткнуть и уложить. И она только так уложится. Вот так напрямую она не кладется. Смотрите, я не могу вдавить. И все достаточно плотно держится в этих ложементах. Вот такой вот оригинальный набор. Имейте в виду, кому понравилась вот эта полезность этого видео, подписывайтесь на мой канал. У меня много всякого полезного на канале. Всегда всем заимкой, и всем спасибо огромное. Всем пока-пока.